Шарин Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор кафедры усовершенствования по ортопедической стоматологии э, Моники, главный врач и генеральный директор э, фирмы Мегастом. В предстоящем 14-м симпозиуме Мегастом Бега, который будет проходить в Санкт-Петербурге 5-6 октября, э, мой доклад будет посвящен цифровым технологиям. Это э, то новое, которое мы уже последние 10-12 лет осваиваем в разных областях стоматологии, в имплантологии, в эстетической стоматологии, в планировании. И мы, если уже, так сказать, очень много сделали докладов, посвященных 3D-планированию, то э, вот этот доклад будет в основном посвящен внутриротовому сканированию э, и возможностям этого сканирования в нашей повседневной практической деятельности. Докторам-имплантологам следует прийти на этот симпозиум, потому что э, мы пригласили э, не только э, известных и классных лекторов, да, как голландских, так и наших профессоров, но это еще и работающие и очень сильные врачи практики. И, безусловно, каждый клинический случай, каждый клинический случай, будь то в ортопедической стоматологии, будь то в имплантологии, мы на нем учимся. Мы учимся на этом, этой азбуке. Я очень рад, что на нашем симпозиуме будет во второй раз профессор Джуд Брауэрс и Иван фон Дайк. Это очень известные профессора, очень известные деятели, которые всегда работают на самых передовых позициях технологий имплантологических. Я очень рад, что наши ведущие профессора, профессор Лосев, профессор Еременко, профессор Трезубов будут также участвовать в этом симпозиуме. Мне очень приятно, что наши молодые специалисты, доктор Розев и доктор Лосев, Будут на этом симпозиуме представлять свои доклады. Ну и, конечно же, наш известный имплантолог, врач, с которым я работаю уже больше 20 лет, Александр Витальевич Жарков, расскажет о новых технологиях восстановления костной ткани при достаточно частном осложнении, таком как переимплантиты. Поэтому я рекомендую всем прийти на этот симпозиум, поскольку он будет очень интересный в практическом плане. Международный симпозиум Бега отличается от других подобных симпозиумов тем, что на этом симпозиуме у нас нет задачи продвинуть какую-то систему, какой-то материал, какую-то технологию. Да? Мы здесь честно, открыто говорим о нашей практике о наших удачах, о наших неудачах. О тех осло... Мы разбираем те осложнения, которые нас э, каждый день поджида... поджидают в нашей практике. Да? И именно в практическом плане я думаю, что это очень полезный симпозиум. В то же время это 14 симпозиум. Многие э, врачи, которые будут на этом симпозиуме, прошли все 14 симпозиумов. И обратите внимание, они все равно приезжают на этот симпозиум, поскольку мы считаем, что это не просто симпозиум, Симпозиум – это уже как международный клуб по э, достижению оптимальных результатов, оптимальных, э, хороших результатов, успешных результатов нашей имплантологической работы. Спасибо.